И по инсайтам курса могу отметить, что для меня стал более четко сформирован портрет внутреннего коммуникатора, кто этот человек, что у него активная жизненная позиция, многообразный функционал, какой у него большой уровень значимости в компании ответственности. То, что не нужно бояться брать что-то новое работу, обсуждать, тестировать, внедрять, ведь зачастую хорошо продуманные изменения заходят на ура. И то, что насыщать процессы и Придавать ему интерактивность, это очень здорово. Для себя я открыла такое понятие, как генификация. И в будущем, думаю, что будет какая-то идея в рабочей группы, и мы ее сформулируем, и мы ее тоже внедрим в жизнь. У меня все, спасибо.